Приветствую вас на канале Max Capital. Вы находитесь здесь, потому что у вас есть накопление от нескольких сотен тысяч рублей до нескольких миллионов И вы хотите, чтобы эти деньги работали на вас с максимальной выгодой На этом канале вы можете узнать одновременно несколько вещей Первое, это каким образом создать капитал в 1 миллион долларов инвестируя по 8 долларов в день Второе – это как использовать возможности кризиса, как сохранить свои деньги в кризис и как их в кризис приумножить. Третье – это вещи, связанные с экономической машиной, как она работает, функционирует. Что приводит к кризисам, что приводит к падениям. Также на данном канале публикуется информация. Я иногда делюсь со своими подписчиками конкретными инвестиционными идеями, которые позволяют заработать в 2, в 3, порой в 5 раз больше, выше, чем уровень инфляции. И самое главное, то, что для меня является ключно ключевой ценностью, это, то, это ответы на вопросы, связанные с тем, как сформировать капитал для своей семьи как жить на пассивный доход, как создавать, сохранять, приумножать богатство семьи. Одним словом, вы можете взять на прокат мозги профессионального инвестора, который заработал своим клиентам более 910 миллионов рублей чистой прибыли. А, кстати, меня зовут Максим Петров, у меня за плечами 15 лет опыта в сфере управления благосостоянием семей в России с объемом активов от 1 миллиона долларов. Я за три года создал для своей семьи капитал свыше 1 миллиона долларов, постараюсь на этом канале помочь достичь таких целей и вам.